всем, с вами снова я, Алена, и сегодня первым делом я хочу поздравить мальчиков с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Еще я вам хочу показать вот эту поделку, я сделала своему папе э, на 23 февраля, сегодня как раз 23, э, но пока я выложу это видео, вы это посчитаете, сколько я вам монтирую. Потому что она у меня пока и валяется в камере, пока из камеры в компьютер перетащить его. ну это можно съесть за один день сделать, но это же Алена. Вот. И я вам хочу показать вот такой подарок. Я его делала 3-4 дня где-то. Очень классно, мне очень понравилось. Это я взяла клей-момент. Вот. И вот так по одной маленькой крупинке я выкладывала из гречки. Я хочу сегодня рассказать о моей неудачной покупке с Алиэкспресс. Это вот такой рюкзак. Он на вид кажется очень-очень хорошим, но это вообще не так. Вообще не так. Почему он такой плохой? Ведь на вид, знаете, как бы такой очень классный, да, красивый. Я просто его купила из-за того, что он легкий. Просто вот он ничего не весит, вообще ничего. Он очень красивый. Смотрите, вот он такой вот очень-очень красивый. И у него есть тут несколько отделений вот таких вот отделения, вот, здесь можно что-нибудь положить, я вот, например, обычно сюда складываю там деньги, всякие маленькие блокнотики свои, вот, и с другой стороны тоже такой же кармаш вот, зеркальце там я складываю, ну, всякое такое. Последующее а отделение это вот это вот. Такое достаточно большое, просторное Замки здесь нигде не заедают Вот, то есть замки работают просто отлично Ручки у него такие вот хорошие Короче, они тверденькие Потом здесь идет большое отделение Вот, здесь есть такое отделение Здесь я обычно складываю скульптурную форму такие черновые тетради, но я вам не советую его брать. Я его, кстати, купила за 800 рублей. Я считаю, это недорого для рюкзака, потому что у нас их продают намного дороже, но у них более лучшее качество. Вот. Я с ним походила 5 месяцев. 5 месяцев. Представьте себе. Это ничего для рюкзака, если с ним ходят даже 3 года, 4, а то бывает и 5 люди. Сейчас я вам расскажу, почему он такой плохой. Во-первых, смотрим, в этом отделении здесь везде всегда торчат нитки. Я их просто пообрезала сейчас, а так они просто распускаются, и начинают торчать, вот. Из-за этого они влазят в замки. Замки из-за этого перестают работать. Дальше. Еще его минус. Вот. Вы можете это увидеть сами. У него просто... Я ходила месяца или два, когда у него начали вот эти вот швы распускаться. Так, дальше... Третий его минус. Вот. Можно увидеть то, что тут порвалось. Весь поддон, вот этот вот, тоже порвался. Четвертый. Здесь все отделения почти порвалось, кроме маленьких. Это вот. она просто очень-очень легко рвется. Хотя и сюда ничего никогда тяжелого не ложила я обычно сюда э, я физкультурную форму редко очень ложила очень редко я обычно сюда два черновика вкладу по 12 листов и он вот так порвался что это вообще так дальше давайте здесь вот я завязала Здесь мне пришлось завязать, потому что он у меня порвался, мне надо было в нем проходить 7, 7 уроков, да. Потому что у меня еще был кружок в школе, поэтому мне надо было с ним проходить 7 уроков. Но он порвался у меня где-то перед четвертым уроком. Здесь такая пластмасочка. Она у меня слетела. Она здесь как-то была закреплена. Из этой пластмасочки просто вообще она должна была быть вот так и очень хорошо работать но Фу! и все она сломалась в один момент теперь мне придется байк на рюкзак короче этот рюкзак выглядит очень круто. Вообще, я как его увидела, сразу захотела купить, но он вообще не я думаю максимум 6 месяцев, 6 да, месяцев можно в нем походить и он порвется. Он у меня начал 20 где-то 2 месяца назад, может даже, даже раньше. Вот. короче я вам его не советую брать еще раз напомню я его покупала за 800 рублей это достаточно деньги ну, купить можно что-нибудь но вот это я просто Господи, у меня даже склон просто могу сказать я вам его не советую брать на Алиэкспресс... Может быть там и есть еще какие-нибудь рюкзаки получше Но вот этот я вносил вот, Там были расцветки а, без вот этой вот штучки вот. И там были разные расцветки а, вот этого вот Вот этих сегалат, короче. Мне он не понравился то, что я в него не советую брать, он настолько некачественный. Так, ладно, всем пока, до новых встреч, бай-бай!